Банде Гуру Пададанда Бхактабинда Саманитам Шри Чайтанна Прabhум Банди Нитам Си Нанда Банша калпотору вячкі пасиндве вячх, патита ананг пабуне бхавишна ви пью, о, намо Шна бхакти поди деви саттва твои намо нама Нараяна маскиттануранжайо Бхакти-прамодакше жагодаруно, дхьям сада паривабакнам авишто духм, кетхас падам сивабхринчену там саран, битати биспурити, такими фиговыми душоадерс, Пурнанурагро сасагро сармуд, сарадикам и кадан кпам карус, Кришна чайтанна праунита ананд, Сиаддайтакадан дарсива гаура бхакта винд, Шри Кришна чайтанна праунита Сиаддхитака даруси вассади говура бхактавин. Хари Хари Хари Рама Хари Шанкере таной капитару Вишамбару, ахатакшур вишам бару джевару жугадар мапалу банде ягат прья кару карунам ахатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рам Харе Рам Рама рамари, нама миганги тавапад ванкадам, сура суроир бандито ди Ганга таранг рамани калапам Гоури нирантара бивуши табам бхагам Нараяно Лакшми, я счастья, Шри, я поддонной бабипаду сампадо бо сампаду би подоов ви фараам бишну шаампаддон на рая на с светки Биподдонной бабиу бишну шампадо на райя на святи гори я гости Бхакти Сидханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупат Парамахамса Джагатгуру сказал, что мир постепенно удаляется все дальше от абсолютной истины. Actually, away, Весь мир away, постепенно отдаляется от Абсолютной Истины. от Люди удаляются от Абсолютной Истины настолько, что если я буду говорить об Абсолютной Истине перед ними, они испугаются. Если чистый преданный будет говорить перед ними Абсолютную Истину, люди испугаются. Люди думают, что те проблемы, с которыми они сталкиваются, они могут решить сами. И продолжать спокойно жить. Но, решая одну проблему, появляется вторая. Когда вторая решена, приходит следующая. Бесчисленное количество проблем возникают для того, чтобы не дать нам спокойно жить. Тем не менее, мы никак не можем понять, что жизнь может оборваться в любой момент. Если кто-то спросит, что вы подразумеваете под материальной самсарой, бесчисленные проблемы, отвечу я, если собрать в одном месте, получится что-то подобное. Горам, подобные Гималаям настолько же огромная гора проблем получится. И вот это и есть самсара. То есть во всей Вселенной бесчисленное количество проблем. И когда они собраны все в одном месте, они образуют собой самсару. Тем не менее, что самое поразительное, мы любим самсару. Мы не готовы отказаться от нее. Мало, то есть, вряд ли кто-то поклянется, что готов отказаться от самсары, хочет отказаться от нее. То есть имеется в виду и от наслаждений. Некоторые, порой люди думают, что вот те люди, которые живут на том берегу, очень счастливы, им там очень хорошо жить. А те люди, которые вот на том берегу живут, они думают, что счастливы те, кто думает, что счастливы они. То есть мы думаем, что где-то всегда счастливее живется людям. Где-то там, где нас нет. В связи с этим один пример. Однажды одна царица принимала омовение, это была целая церемония. У них был особый спуск к воде, только царица и царь имели доступ к нему, никто кроме них не мог спускаться по нему к реке в агре также был один царь не хочу произносить его имя чтобы не оскверниться он построил большой дворец У него также был свой собственный спуск к Емуне, подземный спуск. Так вот, вернемся к царице. Она сняла с себя свои драгоценности и сложила в одном месте и пошла принимать умовение. Но между тем прилетела ворона. и унесла эти невероятно дорогие ожерелья. Царица закричала, царь увиделся, тоже расстроился, он послал своих подданных догнать корову, догнать ворону. Ворона с сожалением села на ветку дерева. Она застряла в ветке, и ворона не могла его достать. Она подумала, что и нет смысла, это ерунда, не поешь, не съешь, не пожуешь. И улетела. А подданные царя бежали. На поиске, на поисках, в поисках ожерелья, кто-то обнаружил, что ожерелье в пруду. Царь провозгласил, что он даст огромное пожертвование тем, кто отыщет это ожерелье. То есть у всех был огромный ажиотаж. И кто-то нашел ожерелье, увидел, что он, оно в пруду. Он стал нырять, но никак не может его найти. Его и видно, когда он наружу, а внутри его не может он отыскать. В конце концов, пришел саду и спросил, что Неклес тут происходит. Ему сказали, вот тут ожерелье лежит, но его никто не может достать. Саду сказал, глупцы, поднимите голову. Они посмотрели наверх и жерелье было на ветке дерева таким образом оно отражалось в озере в Бхагаватам, в есть одна замечательная шлока связанная с, вот, с, с этим смыслом когда человек идет где-то есть деревья, и они очень красиво. должен, он он он и он очень сильно хочет пить, кругом одни пески. В арабских странах это часто встречается, такие пустыни часто встречаются, 40-50 километров они на 40-50 километров распространяются, а спустя большое расстояние можно увидеть деревья и оазисы. Но человек идет и не видит ничего, ни, никакого водоема. Он идет под палящим солнцем в полдень и видит перед собой водоем. Бежит к нему, уже подбегает, но видит, что он опять вдали. Как бы он ни бежал, он не может до него, к нему приблизиться. Пока он бежит, он теряет последние силы и умирает. То есть это мираж. Кажется, что водоем близко, но его нет. Просто солнце отражается от земли таким образом, от песка, что они становятся горячими, горячее. Горячий воздух отражается от оскаленного песка и образует собой разные картинки, то есть разные way, миражи. Life, I mean, life, и точно так же те, кто наслаждаются материальным миром, мир. их наслаждение know, схоже с таким вот бесполезным He's поиском попытками достичь вот этого, этот мираж озера. Я знаю одного человека, ему 90 лет, но у него до сих, сих пор кама, вожделение. Конечно, можете сказать, что в 90 лет у человека не может быть вожделения, но это неправда. Вожделение не зависит от возраста. Шукдепу Савами было 16 лет, у него не было никакого вожделения, никакой камы. Шрингериши. также не было никакой камы, этот человек, которого, о котором я говорю, ему 90 лет, и у него, он полон камы вожделения, поэтому все зависит от самскар, от, не от возраста зависит, а зависит от того, чем вы занимались прежде. Таким образом, людям, естественно, стремление к наслаждениям. Все хотят счастья. Никто не хочет отречения, никто не хочет аскез. Но если даже... живо и начинает какие-то аскезы, какие какое-то отречение. Оно не способствует бхакти. То есть существует отречение, которое неблагоприятно для бхакти, для Харибаджина. Мы думаем, что на райских планетах Индра Махарадж очень счастлив. Он царь райских планет. Конечно же, он очень счастливый человек, счастливая личность. Он, у него есть возможность только наслаждаться. Но мы не знаем, какие трудности претерпевает Индра. Порой демоны атакуют райские планеты. Индре приходится сражаться, его побеждают. Им приходится бросить жену и скрываться. То есть он не может даже защитить свою собственную жену. Жена остается, а он убегает. Потому что демоны очень могущественны. Он убегает с райских планет. Мы этого не знаем, то есть вы не знаете, но не думайте об этом, но в шастрах это описано. Я могу вам показать, сколько проблем у Индры. Я приведу один-два примера, которых будет достаточно, чтобы вы поняли. Индра однажды совершил ошибку из-за своего ложного из-за гордости. Он совершил оскорбление, оскорбил своего духовного учителя. Из-за этого у него возникли огромные трудности в жизни, потому что, если вы оскорбляете гуру, все ваши богатства, все ваши знания, все ваши познания, Результаты Ваших благочестивых дел исчезают. Если Вы оскорбите гуру, вайшнавов или кого-то из браманов, Вам конец, конец всему благоприятному в Вашей жизни. И также то же самое произошло с Индрой, оскорбив Духовного Учителя, он лишился всего, лишился своего могущества, и в конце концов он решил провести Ягью. Он никак не мог отыскать Брихаспати, своего гуру, потому что Брихаспати скрыл себя от его взора. Риши, муни риши обладают такими ситхами, что они могут скрыться от человеческих глаз. Они могут находиться сейчас здесь, но мы их не увидим. Итак, Брихаспати силой своего йогического могущества стал невидимым. То есть благодаря вот этой йогической силы, силе можно стать меньше маленького, то есть <laughs> меньше крошечного, и войти в, кам в камень, или летать, например, то есть, или слышать на огромном расстоянии, что происходит, что, о чем говорят. Итак, Брихаспати стал невидимым. Никто не мог его увидеть, хотя он присутствовал там, все думали, все, гуру больше, наш гуру исчез. Кто поможет нам? Если что-то неблагоприятное сейчас случится, как правило, гуру Дев всегда помогал нам, проводил ритуалы для их облегчения. Индра думал, я совершил огромную ошибку. Тогда все демоны, полубоги приняли решение, что необходимо проводить яги, поэтому надо принять нового гуру. Они выбрали Вишварупу, он был очень могущественным браманом, благодаря своей, своей, своей духовной практике он стал очень сильным. И они обратились к нему, Порой случается так, что отец из династии... То есть, особенностью Виш, Вишварупы было то, что де, от, мать его была демоницей, она была из демонической династии, а отец относился к полубогам. Мы тоже видим, что в этом мире люди с разных религий же, женятся. Начали ягию, но в процессе этой ягии Индра не смог понять, что Вишварупа предлагает э, плоды яги дяди по материнской линии. Он проводил яги, повторял ⁇ Ом, сваха, ⁇ Ом, сваха ⁇ А так, чтобы никто не слышал, он отдавал плоды э, вот этому самому дяде, демону. В конце концов, Финдра понял это и очень сильно разозлился. Он обнажал саблю и обезглавил Вишварупу. Вишварупа был браманом, и в тот момент он был гуру Индрой. Поэтому он совершил двойной грех. Во-первых, он убил брамана, а во-вторых, он убил собственного гуру. Это тяжелейший грех. За убийство брахмана, убийство брамана считается огромным грехом. Итак, Киндра оказался в очень сложной ситуации. Он Хотел как-нибудь разрешить эту проблему. Он созвал Риши и Мони для того, чтобы провести ягью и освободиться от этого греха. Я хочу напомнить вам в отношении этого. В Икадыше мы едим фрукты и цветки. Есть определенная причина, по которой мы не едим зерно И позже я объясню ее. Second time when he is going to make opera, again going to kill Brahman, then he is going to uh, take uh, center of Lakshmi, and finally Vishnu is But first, I, I, first of all, when going to meet, uh, going to kill Vishnu, then big problem. So Indra wanted to share. Indra wanted to share these sinful activities among women. Киндра хотел разделить свой грех среди деревьев. То есть часть греха взяли на себя деревья. И таким образом на именно на Икадыше, вот этот то есть и, в... грех также был разделен среди женщин часть греха взяли на себя женщины и у них появились критические дни вода взяла на себя часть греха и на ее поверхности появились пузыри то есть второй раз уже проводилась ягия, и отец был, узнав о смерти сына, был крайне разгневан и захотел отомстить Индре. Он также решил строить большую Ягью, Он возливал масло в жертвенный огонь для того, чтобы из огня вышел могущественный демон, который отомстил бы Индрия. Он думал, что то есть -то отец Вишварупа подумал, что сам я не способен отомстить, поэтому он обратился к помощи демона. Как правило, Браманы должны бы проводить ягью для Из-за того, что была произнесена неправильно санскритская шлока во время яги, произошел полностью противоположный результат. Из огня должен был выйти демон, который убил бы индру, но произошло противоположное. Нужно было произнести такие слова «Враг Индры должен победить Индру». Но неправильно произнесли мандру, и из этого полностью противоположное значение у этой мандры стало. Благодаря этой Яге у Индры появилась Indra, особая сила. Из-за паузы неправильно сделанной паузы не в том месте, значение поменялось. То есть санскрит настолько сложен, что если немного неправильно поставлено ударение, значение меняется. Я могу привести еще один пример в отношении этого. Однажды один богатый человек жил был один богатый человек у его замка всегда стояли стражники и проверяли тех, кто заходит туда. Посторонним не было разрешено, но каким-то чудом однажды зашел посторонний человек, что-то своровал и спокойно ушел. Этот богатый человек был очень толстый, он сидел сверху где-то на своем верхнем этаже своего, своего замка и увидел этого человека, этого вора, и он закричал, он должен был сказать, ловите вора. Но он сказал, потому что он был очень толстый, язык его еле ворочался, он ему, он должен был сказать, не позволяйте ему уйти, а получилось, не позвольте ему уйти, позвольте ему уйти, не останавливайте его. На Хинде тоже говорят руко. Что означает, ос остановить его, не позвольте ему уйти. А если чуть-чуть меняется э, произношение, то значение полностью меняется на противоположное. То есть произношение очень важно. И в этой яге. Из-за произношения получился полностью противоположный результат. Из Яги вышел, вышел тот, кого должен был убить Индра. Но что случилось дальше? Индра всячески пытался победить вышедшего из огня демона, но у него никак не получалось. Тогда он обратился к Браме, и Брама сказал ему, то есть не, даже не Брама, а Бхагаван, отправляйся туда, к одному рише, который совершает аскезы, и очень могущественный. Возьми у него кость и сделай из него оружие. И благодаря этому оружию ты сможешь убить Вритрасуру. Это тот самый демон, который вышел из жертвенного из огня во время жертвоприношения. Прежде он был читракету Махараджем в прошлой своей жизни. Долгая история, как он получил проклятие Парвати Деви. И в конце концов он родился как Вритрасура. Итак, Индра смог победить Вритрасуру, оружием, сделанным, сделанным из костей Риши. Но ведь Варитрасура тоже был браманом, несмотря на то, что он вышел из жертвенного огня, то есть он произошел из огня. Тем не менее, например, Драупади, она тоже вышла из огня, но она считается дочерью Драупады Махараджа. Таким образом, таков был обычай, что... То есть Витрасура был таким образом сыном Трашты, потому что Трашта организовал Ягию. То есть тот, кто организовал ягию, тот и считался отцом. Индра пришел на манасаровару. Манасаровара. Там есть лотосы, в которых там в лотосах живет Лакшми Деви. Он хотел принять ее прибежище после того, как он распространил часть своего греха за убийство брамана. Там Эндре пришлось долго поститься, и, chagya, в конце концов, I mean say, устроили еще одну ягью. То есть я к чему все это рассказываю, чтобы вы поняли, что у Индры постоянно возникает проблема. Нельзя назвать его счастливым человеком, счастливой личностью. Думаете, что тот, кто управляет всем миром, не может быть несчастным? Например, Притху Махарадж Парикшит Махарадж управляли землей, они управляли всей, всем, всем этим земным шаром. У них были такие колесницы, которые Перемещали их за секунды в пространстве. Нам нужно несколько часов лететь, а они вот очень быстро могли перемещаться. Тем не менее в Шастре сказано, что Индра не был счастлив, и остальные большие, то есть другие большие то есть руководители, цари не несчастны, потому что счастливым может быть только Святой, только саду, только чистой, прятной. Тот, кто смог полностью сосредоточиться на лотосных стопах Бхагавана, обретает счастье, и никто другой. Нет ни одного счастливого человека который мог бы стать таковым без Господа или возможно это какое-то временное счастье, которое очень скоро закончится. Итак, вчера я начал рассказывать об Атмадеве, об отце Го Карне. У него возникли огромные проблемы из-за младшего сына. Он вырос большим разбойником и разбазарил все богатство отца. В конце концов, проститутки убили его и забрали все его деньги. Они закопали его тело, спрятали, сверху посадили деревья так, чтобы никто не знал, что он там, чтобы никто даже не заподозрил, что там труп. Все думали, это какой-то сад. Но Дундукари стал привидением, и ему необходима была помощь, ему кто-то кто должен был помочь получить освобождение. Гакарнджа Махарадж в связи с этим начал рассказывать Шримат Бхагаватом. Это было третье чтение на этой планете, в этом мире. Еще до того, как началась Харикадха, Атмадев был в отчаянии. Он не знал, что делать. Он думал, что его жизнь разрушена. И он обратился с этими проблемами Гакарнаджи Махараджу. И тот начал давать следующее наставление своему отцу. Постарайся. Выйти из-под влияния этих проблем. Ты привязан к дому, к детям. Попытайся избавиться от нее, от этой привязанности. То есть почему, если вы кому-то или к чему-то привязаны? Я по своей собственной жизни знаю, так много примеров этому видел. Когда я еще был маленький, Я помогал студентам а, не всем понятно что-то что, что, что писать, возможно. И я ходил. В один дворец или какой-то богатый дом, и там я занимался вот этой, вот этой своей работой, я увидел, что девушка, дочь владельца этого дворца, влюблена была в, в юношу и она хотела покончить жизнь самоубийством из-за того, что родители... Это. Went to, went to, Когда эта девушка пыталась покончить жизнь самоубийством, ее атма как-то привлекла ее душа, как-то привлекла юношу, который был между, то есть, в которую она была влюблена, и он тоже покончил жизнь самоубийством. Я видел ее и видел его, они были невероятно красивыми. Она вообще не должна была бы умереть. Она была юная, красивая девушка, но из-за привязанности она не могла жить без него, и поэтому... То есть было какое-то препятствие, что они не могли пожениться. То есть суть в том, что если у вас есть хоть какая-то привязанность, она лишит вас возможности духов... совершать духовную практику, заниматься баджаном. Она привяжет вас к этому материальному миру. Вам придется тут находиться или придется вернуться сюда. То есть необходимо прежде всего избавиться от привязанности. Итак, Гакарнджи Махарадж дал следующий совет отцу. Служи саду, гуру и вашнавам. Изучай Бхагаватам. Слушай, слушай Бхагаватам. Прежде всего, он произнес dharma. эти слова пока вы заняты мирскими делами, со своими, казалось бы, занятыми обязанностями материальными своими, связанными с телом, умом, обществом. Я вчера рассказывала о разных дхармах социальная дхарма, семейная дхарма, существует самсара, дхарма. Все это дхармы, то есть обязанности. Но проблема в том, что люди не стремятся следовать абсолютной дхарме, дхарме души. Итак, мы должны принять прибежище Бхагавадхармы и отказаться от всех остальных дхарм. Стараться оставить все остальные дхармы, потому что в них нет смысла. Они бесполезны. Нужно служить святым, саду, гуру, ващнавам. И в конце концов, ты, Отец, избавишься от привязанности. Это единственный способ, как можно избавиться от привязанности. Это единственная возможность избавиться от привязанности к материальным вещам. Нет другой возможности сделать это. Другого выхода. Но несмотря на все трудности Индры, он What's не может there? осознать, что единственное решение его проблем это Харибаджан. Хотя он и является царем райских планет, всех райских планет, он не может этого понять. Но Кунти Деви, мать Панча Пандавов, понимает это. Когда Кришна вернулся в Двараку, решив все, разрешив все проблемы, а, точнее, не так, перед тем, как у... собраться в Двараку, когда Он уже разрешил все свои проблемы, Кунти Деви взмолилась Кришне. По желанию одного очень старшего преданного, одного махараджа, я написал книгу об этом. Он попросил меня написать объяснение настроения, то есть объяснить настроение кунти. И я сделал это на Бенгале. Там в этой книге содержится прославление кунти-деви. Деви просила Кришну, пожалуйста, останься тут надольше, останься еще на какое-то время. Но ведь все проблемы решены, сказал Кришна. Сейчас Вы свободны, и Вы... Джарасанда умер, и Камса убит. Шишупалы больше нет. Данта Варга, все, все Ваши враги, оставили эту планету. Сейчас вы можете спокойно жить. Никто уже не, не нападет на вас. Но Кунти Деви говорит, что именно сейчас и начнутся настоящие проблемы. «Что ты имеешь в виду?» – спрашивает Кришна. «Какие проблемы? Мы из-за того, что теперь все так хорошо, забудем о тебе?» Когда трудности, когда какая-то опасность, мы молимся Господу, Господь спаси нас. А когда все хорошо, мы просто наслаждаемся. Этому примеров, этому так много примеров. Когда вот однажды один человек, у него был рак мозга, я в то время поклонялся Дауджи Махараджу, как Пуджари служил. Он обратился ко мне и сказал, пожалуйста, помогите мне, у меня рак мозга. Он говорит, ну, я ответил, как я могу помочь, я не способен обратиться к моему духовному учителю. И я передал все своему гуру Деву и сказал ему, я возьму ответственность за тебя при условии, что после того, как ты вернешься после операции, ему должны были в Южной Индии, в Мадрасе, где-то сделать эту операцию, он говорит, если ты пообещаешь, что вернувшись, ты начнешь Харибаджан, ты будешь совершать Харибаджан после операции, если ты выздоровешь И чудо произошло. Я предложил в честь него тулости лотосным стопам Дауджи Махараджа, и у него все хорошо было. То есть все, операция прошла успешно, но он не стал совершать Харибаджан. По сей день он рассказывает мне все. То есть, когда какие-то проблемы возникают или что-то происходит в жизни, он мне об этом рассказывает, но он так не совершает Харибаджан. Но когда он... Когда доктор ему сказал, что у него всего 5 процентов, что он выживет, 95 процентов, что он умрет, он был готов совершать баджа, но он молился Господу, о Господь, спаси меня, спаси меня, Господь. Как только проблемы ушли, он забыл об этом, забыл о Господе. Таким образом, проблемы, которые приходят в нашу жизнь, нужно смотреть на них с положительной точки зрения, что они благоприятны для нас. Однажды на меня были нападки, и я там не прекращала рассказывать Харикатху. Я точно так же рассказывала Харикатху. Я только пришел к Боксендакуру и сказал, что Бактюн такой, что происходит. Если ты хочешь, чтобы я прекратил, Харикату, чтобы я ушел, я уйду. Но с того момента, как я обратился к Гучханатакору, меня перестали беспокоить. Главная коренная причина проблем – это забвение богования И Кунти Деви говорит, что теперь все хорошо, теперь нет никаких трудностей, никто не нападает на нас, мы можем спокойно жить. Вот это и есть самая большая проблема. Я забыл, я могу забыть о тебе, говорит Кунти. Хотя, с внешней точки зрения, такая, все эти обстоятельства кажутся благоприятными, для меня они негативны, потому что они способствуют моему забвению о Тебе. Существуют правила и предписания, которые способствует памятованию о Господе. Витхи — это запреты, то, что делать нельзя. То есть, все шастры на самом деле вращаются вокруг одного центрального момента. Вокруг Види и Никшепа, то есть, то, что делать нужно и чего делать не стоит. То есть имеется в виду все вот эти вот запреты и разрешения, все это вокруг одного центрального момента вращается, это памятование о Бхагаване. То есть цель всех запретов и рекомендаций заключается в том, чтобы мы никогда не забывали Бхагавана и всегда помнили о нем посты, правила предписания, яги, харикадха, все это имеет одну цель. Постоянное памятование о Господе. Запрещается, Шастры говорят нам не забывать о Господе и всегда помнить о нем. Все правила предписания па, па, па, Пари парикрамы, харикатха, посещение харикатхи, все это для того, чтобы память о Господе. В Шастрах даже сказано, когда вы спите, нужно говорить Падманабха Бхагаванкиджи. Когда вы принимаете лекарства, нужно думать о Вишну. То есть, когда вы спите, памятуете о падманабху Бхагаване, когда вы принимаете лекарства, памятовать о Вишну, когда принимаете омовение Аджанардане, когда вы идете куда-то, памятуете о Ваманадеве Махараджа. Идете в лес. Тоже нужно помнить о Господе. То есть, где бы вы ни находились, в огне, в воде, всегда помните о Господе. Сегодня вечером я буду рассказывать о том, почему, э, почему парикрама это самый простой и лучший способ обрести это памятование. Имеется в виду не забывать о Господе. Мы начнем с того момента. То есть необходимо помнить в контексте всего касаемо парикрамы, что удаджи Махарадж испытывает отчаяние от того, что Кришна хочет оставить его в этом мире, а сам уйти. Ведь удаджи Махарадж не может прожить без Кришны и секунды. Поэтому Он молится, Бхагавану Кришне, «Ты уходишь из этого материального мира, пожалуйста, забери Меня с собой, потому что Я не могу выжить без Тебя». Четыре-пять дней назад Я уже говорил об этом. Но Кришна говорит, что Ты мой слуга, заслуженный слуга, поэтому Ты обязан исполнять Мое наставление потому что у меня есть определенный план. Я должен уйти. И как только я оставлю эту землю, в ту же самую секунду на нее снизойдет калия и окутает ее. Калия в действительности уже... Пересус уже был на земле, но он, как, знаете, когда поезд подъезжает к платформе, но пассажиры еще ждут, они еще не выходят, потому что не было объявлено сигнала. Выходить. То есть он еще не на подъезде был, когда поезд на подъезде к платформе, точно так же Калий в, в таком положении находился. главное объяснил, что сейчас вот дела обстоят таким образом, и как, но как только я покину этот мир, Калий сразу же выйдет наружу и осквернет, осквернет сердца всех людей. Это точно произойдет, потому что Калия необычайно могущественен. часто говорил, что даже та так называемый саду, ну то есть саду с какой -то точки зрения совершает баджа, но еще не ситхи, не обрели совершенство. Может быть, они достигли совершенства на 70%, на 80%. Но даже в их сердцах, может забраться Кали и начать творить там свои дела, создавать проблемы. Для, сих, для ситх Кали не страшен. Кали не может сделать ничего святому, совершенному предному. Но тот, кто еще не стал ситхой, несмотря на то, что он уже может занимать высокий уровень в духовном плане, тем не менее, Кали может сбить его с толку и заставить такого преданного заняться политикой, искать славы, искать женщин, денег. Шила Бхагаваб всегда говорил, как к любому, с любым это может произойти. И никто не остановит его. Кали никто не остановит. Хали может создать проблему, у нас нет сил, чтобы остановить его. Поэтому он так опасен. И Кришна продолжает, я именно поэтому и хочу оставить тебя здесь как своего представителя, чтобы невинные люди Обрели возможность узнать о Бхагавадхарме. Будва Джи Мухарадж чувствовал себя абсолютно безнадежным, не чувствовал себя способным исполнить наставление Кришны. Он говорил, как я буду проповедовать, я не способен на это. Но Кришна говорил, все, что от тебя требуется, просто находиться здесь. Одного твоего присутствия будет достаточно. То же самое Махапрабху говорил о Харидасе Такуре. Харидас — драгоценный камень этой земли, этой планеты. Харидас ушел, и Притхима, Мать-Земля, опустошена теперь, пуста. Когда Гуру или Вашнав, какой-нибудь Вашнав, подлинный Вашнав Притхима Камакхи она же Камакия В асами есть храм Камакхи Итак, При, Так, Притхиди плачет. Если Вашнав покидает этот мир, она чувствует себя опустошенной. Для того, чтобы как помочь людям, Бхагаван попросил Удхову остаться на этой планете. То есть пока Вайшнав находится на этой планете, она, он несет благо. Мы видели, как Гуру Махараш лежал в кровати уже в почтенном возрасте. Он даже ничего не говорил уже. Тем не менее, одно его присутствие помогало нам быть сильными. Если кто-то будет спрашивать тебя о чем-то, говорит, Кришна, ты можешь отвечать на их вопросы? «Но ведь я ничего не знаю», — говорил Лудхава. Удова, ты думаешь, что ты глупец, ты думаешь, что ты необразован, что ты не сама осознавшая себя душа, но я могу сказать тебе точно, что даже на райских планетах не сыскать подобного тебе, мудреца подобного тебе. Но из-за смирения ты думаешь, что ты ничего не знаешь. хорошо согласился судом мухара но если ты хочешь чтобы я проповедовал ты должен научить меня что что проповедовать с внешней точки зрения Удава был Брихаспати, но их даже сравнить нельзя. В Шастрах сказано, что... Но ну, тут точно так же, как Бхактивину Такуру, говорится, что он был учеником Видиасагары. Mahaprabhu is has taken sannyas from uh from Mahaprabhu uh, prina sannyasa bharatya. When this kind of comment, when this kind of comment, I mean the, the small boy of Addita Gosai, Achutananda, small boy, very small boy, chutana, naked, laying in the ground. Кто-то спросил, кто гуру? У мальчика маленького спросили. Как, то есть, произошла ситуация с маленьким мальчиком, когда встал вопрос, кто является чем гуру, Махапрабу, что Кешава Барати дал саньясу Махапрабху. Ну, в действительности, к чему это говорил, что никто не может быть гуру Бхагавана, но для того, чтобы показать нам пример, он принимает духовного учителя. Потому что если сам Бхагаван этого делать не будет, никто не станет следовать этому. Но, конечно же, никто не может стать гуру Бхагавана. Бхагаван вновь и вновь повторяет, что у нас, Удава, с тобой, между нами нет никакого различия. Мы с тобой едины, что Удава и что я — это одно и то же. Поэтому, поэтому как можно Удаву назвать учеником Брихаспати? Это Бр... Удава Мухарайдж может обучать Брихаспати, потому что он великий преданный. Он служит in то есть сам Бхагаван утверждает это, что… Он же, он, он же сам сказал, что «я нигде даже на райских планетах не могу сыскать мудреца подобного тебе». А Брихаспати как раз с райских планет. Это говорит о том, что Кришна утверждает, что Удава выше, чем Брихаспати, чем, его, чем даже его духовный учитель. Ачута Прекха был очень большим знатоком, когда его духовный учитель, учитель Мадавачарья хотел ему чего-то научить, В конце концов он признал, что Мадавачарья больше знаток, чем он. И Удава заключает Кришне, что если ты действительно хочешь, чтобы я был твоим представителем, ты должен сделать меня таковым, чтобы я был достоин исполнять долг, возложенный на меня. И тогда Бхагаван начал рассказывать Удаве Сидханду, которая известна как последнее наставление Кришны, Удаве Махараджу, прежде чем оставить этот материальный мир. Кришна знал, что Кали до сих пор не пришел лишь потому, что он до сих пор находился на этой планете. В то время Кали, несмотря на то, что и находился там, пока Парикшит Махараш был на Земле, он контролировал Кали. Он, конечно же, чинил проблемы. Тем не менее, он был под контролем. Но как только ушел Парикшит, Махарадж, больше некому было управлять им. Посмотрите, повсюду нет никакой причины, а войны, Россия, Украина воюют. Какова причина? Что они достигнут этим? Чего можно добиться войной? просто лишаться всего, и все, То есть это битва ложных эго, эгоизма, и это проделки калия. Поэтому нужно помнить о том, что когда трудности приходят в нашу жизнь, они не должны сломить нас, мы должны воспринимать их как то, что благоприятно для нас. Мы знаем, что на пути служения трудности очень благоприятный. Даже Правфупад сказал, что болезнь это хорошо. Она делает меня смиренным и дает мне возможность понять, насколько временной и бренной эта жизнь. Постарайтесь осознать все, о чем я говорю.